Забыто лето падает листва, а ты все ждешь ответа на щеке слезу, скрывает дождь осенний. Нет, я не приду, мой поцелуй последний. Так бывает иногда, когда приходит. На сердце у меня Любви уже не просит Ты прости меня, прости Лед тут не растает Ты прости и отпусти В жизни так бывает Вот уже зима и подают снежинки теплые слова, превратились в льдинки холод на душе, И бушует в юга не вернуть уже Нам с тобой друг друга, так бывает иногда, когда приходит восемь. Ты меня прости, лед тот не растает, ты прости и отпусти, в жизни так бывает. Я сама бы отдала сердце ледяное В руки теплые глаза, полные покоя Где еще живут вера и надежда Где согреют и поймут Хочу любить, как прежде Так бывает иногда когда приходит осень, лед на сердце у меня, любви уже не просит, ты прости меня, прости, лед тот не растает, ты прости и отпусти, в жизни так бывает, в жизни так бывает.